Ну, я считаю, актуальная, очень перспективная, поэтому я смотрел только его. На последующих курсах гранты сохраняются за студентом только при условии хорошей учебы. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.